Ну и все, друзья, набрали грибов на грибовницу. На грибовницу. Еще бабушка, царушка. Катя, лавочка. Вон там дальше. Прошли сейчас по болоту. Хорошо. По самый пояс. Мокрые. Наташка, наверное, по голову. <соцентричная> <соцентричная> <соцентричная> <соцентричная> по голову, наверное. промокла. Вон, присаживайтесь, пожалуйста. Видите, там скамеечка есть, столик. Ой, слава тебе Господи. Ладно, дух леса нас сегодня не побаловал. Но грузей очень много было. Мы вот сейчас, когда выходили, там кучами-кучами. Они даже маленькие червивые стоят. Душа что жарко из-за этого. А грузии были. Правда это. Ну подберезовиков нет. Сыроежек нет. Что странное. Здесь народ вон отдыхает. Вот ведь на машинах... При... Мангал, мангал еще, да. Вот. Варится варится. Я говорю, на машинах приезжают не чтобы обратно машину это все говно закидать свое, да? Нет, они здесь раскидают, помойку устроят. Фу. Противные. Ну это что? Это в порядке вещей, что ли, я не понимаю. Ой, кошмар. Мангальчик стоит. Картошку пекли, смотри, Наташа. Я оставил. Картошку не допекли. Мангал-то так одно название, Наташ. Так это на соплях чисто. Картошку не допекли, видимо, все. Не к спеху им стало, они рванули домой. Смотри, не до конца даже пекли. Она свежая лежит с краю. Обалдеть. Смотрите, что. Может уж поздно было. А может кондиция все. Кондиция. Диван спинка стояла, так вот видишь его сжигли. Какой диван спинка? Спинка была, вот тут где-то стояла. Да? Да, когда мы приходили, сидели. а, -а, -а. его сожгли? И, так, наверное, видно, что, что диван сжигал. Ага, ага. Ну правильно, здесь досок-то нету, ничего нету. Сухостое вон, валяется сколько много. Жгли бы его, заодно и порядок сделали бы. Ну что вот это за срам, срамота? На машинах ведь сто пудов приезжали. Не пешком же идут сюда. Кошмар. Где мое ведро Мое большое ведро Не, Мне аж стыдно сейчас в <смех> Кошмар. Ну ладно, ладно. Ничего, бывает и такое. Это только начало. Еще только начинается август. Мы только на воду свою забудем. Тоже, тоже не, мусори здесь. не же попью, мусорить здесь Не надо мусорить Попьешь, что конечно. Так вдруг забудешь что, Ничего, воды? ладно, мы пришли Проведали, грузди были И много было Но пока нету Наверное, через пару дождиков Все равно пойдет Под березовики всякое такое. Ну, Вообще, вот часто, конечно, грибам Только расти и расти Да? Даже отрезков не было, не было. Обрезков Ладно, сейчас отдохнем и пойдем домой. Так, водоканал должен подойти. Она позвонить должна ко мне. Ой, 8 часов. Ничего, ладно. Подождет. Ладно, так. Ну вот, друзья, мы с девочками, с детьми и Андрей там гуляем по Березняку нашему. Завалено после урода здесь. Да и не только ураганов, он гниет. Гниль гниет гофрик Ну что, нравится вам лесу? Вы же хотели в лес. Нравится? Да. Пошлите погуляем. Бондаринка у меня на ручках. Да, грибы, которых нету. Нарезали, ходили. Мерзко. Черпивые все. Нету грибов. Вчера хороший дождь был. а? Что? Нет, это не гриб. Это, это. поганка. Поганка? кушать? Конечно, нет. Видишь, она оранжевая посередине. Поганка. Нельзя ее трогать. Даже не трогайте. Солнышко. Точно, солнышко вон. Выглядываем. Пошлите туда. Нас выглядывай. Грибочки потом пойдут. Грибочки потом пойдут. Тепло будет и грибы будут. Дождь и тепло. Сыроежки вон стоят. Ну вот они червивые. Их можно а кушать, дождь правда. Дождь Дождя не будет? Откуда дождь? Крапива? Угу. Ничего страшного, крапива тоже полезно. Нету ни одного грибочка, даже под березовиками. Что, тебя укусил кто что ли? Да? Вот как у нас Даринка мама, села, мама, села. Отдыхает у мамы на шее, да, Нарина? Мама, она Арина? еще По лесу только гулять Но не грибы собирать Просто показать Яу! Какой? Поганка же там Горький же, говорила же Всем доброе утро, друзья Время 4 утра Все, на час побольше Не, до 3 я сплю До 3.30 Короче вот он, солнце всходит, видите? Там еще нету солнца. Короче, классный фон выбрала. А, почему я снимаю? Мы вчера вечером поехали в сад за сливами. Сливы собрали, полтора ведра. 10 литров и 5 литров, 15 литров. Сейчас я вам покажу. Еще вечером помидоры привезли. Так, сегодня это чеснок надо отнести. Вчера отнесла уже. Так здесь. И вот сливушки миленькие наши. Здесь лук. Лук надо будет убрать. Сегодня компота буду варить. Со сливами. Слив. Каждый год у нас много слива. Очень много. Две всего. Там еще. Еще очень много. Одним словом. Вот. Сейчас буду мужиков своих будить сына и мужа я проснулась смонтировала видео Ну думаю надо заснять то что я сейчас отправлю огурцы собрала в город им затем чеснок не увезет, они чеснок больно-то не едят у меня пахнет, говорят, пахнет не знаю, а я ем, ничего не пахнет, и микробы убывает очень хорошо. Так что, как это, я не знаю. Давайте помидоры покажу. Вот помидоры привезли, здесь больше ведра, здесь полтора ведра, наверное, будут, если не больше, может два. Короче, вот эти коричневые дети очень любят. Очень они вкусные, сочные, сладкие У меня девочки вчера наяривали их И сейчас в ёшку отправлю Андрей ну, я... Чеснок на посадку у меня здесь этот Чеснок у меня на посадку Я его подвал сейчас вынесу И до сентября, конца сентября пускай висит А после я его посажу в огород Хочу, есть желание побольше сажать Грядки две потому что чеснок покупают, у меня а, не только на посадку, на еду покупают, кто-то не сажает. А, конечно, легче купить, чем сажать. Жаль, всегда, продаст. Есть у меня такие покупатели, которые не первый год покупают. Так что вы наверное думаете каждое видео про чеснок говорит да я буду говорить про него потому что есть смысл про него говорить потому что он меня выручает очень сильно это чеснок вот так вот а лук кстати у меня лук забили уже уже пару человек спрашивают по весне я говорю не знаю не знаю не знаю Сохранится ли он у меня? Как, и, как он еще сохранится? Дай бог, чтобы сохранился, надо будет сегодня унести в квартиру, занести, чтобы не пересушить. Уже нормально подсох он. Ну вот сегодня этот я а, на салат опущу. А этот красный будем так кушать. Так чисто. А это моя красота, моя прелесть. Лук тоже хочу поболее сажать, потому что у меня на лук спрос есть домашний, есть домашний. Ну, хранится он хорошо. Не гниет так. Ну, когда раз на раз не приходится тоже, как... Когда один год гнил он у меня. Ну, слава богу, остался. Как-то так, друзья, как-то так. Так, еще покажу вам. Показывала? Нет, не знаю. Это у меня на посадку. Сейчас начуть. Но здесь у меня красный лук. Вот. Он у меня здесь такой нормальненький, да? Я его тоже размножать буду, потому что он у меня закончился. Его у меня не было. И вот нынче я его посадила. А я этот лук люблю. Он же полезный. Он красный. Его кушать надо свежим. Как я люблю свой лук. Как я и люблю все свое. Вы не представляете, какие запахи здесь стоят. А здесь запах лука, всю смесь. Запах лука, запах слив, запах помидор. И это все как на рынке. Как на рынке я нахожу здесь. Классный запах. Ладно, друзья, пойду до конца смонтирую. Потом мужиков разбужу. А потом... Пойду хозяйство кормить. Хозяйство покормлю. Приду домой, начну компоты варить. Блин, с помидорами делать тоже скумбрию. консерву, кошмар. Еще чеснок надо отнести. Чтобы это... Место не занимало. А вот. Так что так, друзья. Компоты надо варить. Обязательно чтобы не испортилось. Ладно, друзья.